Я буду проводить дозаправку влаги ну э, не обязательно ее организовать таким образом ну как демонстрация вот э, прогорели угли дрова прогорели я покажу тут э, вот я снимаю и видно колосники И вот так, если я буду лить э, воду, то образуется такой кратер охлажденных углей. То есть если бы я лил на какую-нибудь э, поверхность разогретую, то было бы ну, больше литры литра воды ушло. Образуется просто черный, вот сейчас может видно. Вот образовался такой черный кратер. А вокруг идет горение. Теплоемкости углей невысокая Они быстро охлаждаются. И нету такого эффекта, если бы это падало влага на раскаленное железо. Теперь, как видно, горение опять возобновилось. И я теперь просто прикрываю прикрываю этот кратер темный углями. И весь процесс продолжается. Дозаправка влагой произошла. Как вы видите, я вылил воду. И никаких проблем с горением. Вот я полностью бутылку вылил, Больше 1 литр 250 грамм. Эффект на лицо. После дозаправки влагой вот таким образом выглядит топка. Идет плавное загорание углей. Снизу видны видно темные угли и колосники, на которых они лежат. Они, в общем-то, и не нагреваются. Так как они постоянно охлаждаются испаряющей влаги, от испарения влаги. А вот вместо кратер, куда я заливал больше 1 литра воды. Ну я не знаю, будет видно. Температура резко возрастает после этого. Туда, куда ударяет поток воздуха, и происходит основной процесс горения. Поэтому задние части колосников я подкидываю в эту область.